Сжигание жира будет для вас наилегким похудением по системе HIT. Основные понятия. Тело состоит из мышц и жира. Кости, внутренности и прочее мы отбрасываем. Оно нас не интересует. Жир сжигается только мышцами. Следовательно, чем больше в теле мышц, тем эффективнее сжигается жир. Для того, чтобы мышцы сжигали, жир нужно давать им нагрузку. Во время Разного рода диет вес тела теряется в основном за счет сжигания именно мышц в организме, а не за счет жира. Следовательно, у человека после диеты в организме остается меньше мышц, чем было до диеты. Поэтому соотношение мышц и жира становится еще меньшим. И потому у многих после диеты лишний вес набирается даже быстрее, чем было раньше. Правильный тренинг невозможен без соответствующего правильного питания. Есть такая штука, как кардиотренинг. Суть его заключается в том, что выполняется какое-либо упражнение, например, бег в таком темпе, что пульс повышается и попадает в так называемую кардиозону, при которой сжигание жиров наиболее максимально. У каждого человека эта самая кардиозона, по сути, своя. Она зависит от возраста, веса и от приспособленности организма к нагрузкам. К примеру, если человек не бегал ранее, то уже на третьей минуте бега сердце будет уже выпрыгивать. Однако после двухнедельного периода пробежек человек может спокойно бегать по 20 минут без каких-либо проблем. Кардиозон немного сместится. Во время занятия аэробными нагрузками бег, плавание раскручивается в организме процесс жиросжигания, который длится во время самой тренировки, а также длительное время и после тренировки. Посему, чем эффективнее его раскрутишь во время тренинга, тем дольше он проработает после окончания тренировки. Соответственно, тем больше жиров будет сожжено. Кардиотренировка, например, бег, должна длиться в идеале минут 40-60, но не более чем полтора часа, ибо первые 25 минут организм расходует запасенную в мышцах энергию, и только после того, как эта энергия закончится, примерно после 25-минутной тренировки, организм начинает сжигать непосредственно сам жир. Очень важно придерживаться высокобелковой диеты. Мышцы состоят из белка, потому, чтобы не потерять во время кардиотренинга вместе с жиром еще и мышцы, нужно есть больше белка. Белок не откладывается в жир. Организм затрачивает на переваривание белка больше энергии, чем получает от него в итоге. Обязательно нужно есть много овощей, ибо клетчатка выводит отходы распада белка из нашего организма. Если этого не делать – можно получить белковое отравление. Шансов мало, но они есть. Подпишись обязательно обучающий контент. До новых встреч, друзья!